представляю вам советника кар ян Йен, юлию Шокорову. друзья под ваши бурные аплодисменты давайте ставим лайки не стесняемся поверьте мне этот специалист действительно достоин этого здравствуйте юлия здравствуйте, здравствуйте прекрасные здравствуйте. дети давайте сейчас передадим всем привет всем партнерам которые нас привет любят, привет которые к нам присоединились замечательно я как раз начал сейчас, Юлия, рассказывать о том, какая у нас замечательная сегодня тема. Да, Тема у нас это преемственность поколений биоэнергомассажера первого поколения и биоэнергомассажера третьего поколения. Что сегодня мы с вами раскроем тему да, и ответим на вопросы касательно биоэнергомассажеров, которые сейчас находятся в нашей компании и, конечно же, сеансов биоэнергорегуляции и еще, самое главное, использование на вещи ультразвуковой насадки. Юля, поэтому сегодня, я думаю, очень интересно, насыщенно у нас будет такой вот а, семена интервью, которое мы вот запланировали. И вам сразу хочу сказать большое спасибо за то, что вы нашли время и к нам сегодня присоединились. Ну что ж, Юля, скажите, пожалуйста, вы готовы начать? Я готова, пожалуйста. я готова, я вижу, что у нас уже большое количество людей присоединилось к нашему телемосту, можно так да. сказать. Да, я да. нахожусь в Грузии, в Тбилиси, приветствую всех из этой солнечной страны. К сожалению, сегодня солнца нет, идет мокрый снег, но нам не мешает с вами выйти в эфир. Вот такие парадоксы тоже бывают. Зима, однако. Я соглашусь, что нам сегодня нужно не просто посмотреть, да, что такое БМ первого поколения и БМ третьего поколения, а в чем же произошла преемственность. Почему? Потому что, ну, возможно, многие люди говорят, что БМ второго поколения, БМ третьего поколения, а где же БМ первого поколения? А мы сейчас с вами все это рассмотрим. Возможно, я скажу то, что известно нашим уважаемым партнерам. Я рада то, что к нам присоединились новые партнеры. Может быть, кто-то меня не знает и видит впервые. Ну, судя возможно, по да. тем комментариям, которые я читаю, я вижу, здесь присутствуют партнеры, которые с самого основания корпорации Фухоу. И с точки зрения уже практического опыта своего, и плюс те обучающие моменты, которые были проведены через онлайн на физическом уровне по-другому, я никак сказать не могу. Это бывает сейчас крайне редко, но все же это удается. Кто-то, может быть, сделает коррекцию своим знаниям, а кто-то достаточно будет одного слова, и человек поймет, что он в правильном направлении, в нужное время, в нужном месте. Находится. Ну что, я готова перейти ну, к теме, которая у нас заявлена. Она действительно называется преемственность поколений, будем первого поколения и третьего поколения. Мне кажется, вас мало кто не знает, так как вы успели поездить очень по многим регионам. Насколько я знаю, вы только в Африку не успели заехать, то есть в этот регион, в остальных регионах, да, везде находились. Но ничего, я думаю, все впереди и там успеете также побывать. Юля, ответьте, пожалуйста, на такой первый вопрос, который очень такой вот интересный и в то же время, возможно, для кого-то простой. В чем же главное отличие? Биэнергомассажура первого поколения и биэнергомассажура третьего поколения? Ну, ответ правильный будет, и вопрос точно заданный. На самом деле все очень просто. Давайте разберемся со словом преемственность. Что же в нем вообще скрывается? Преемственность – это последовательная передача чего-либо, от одного к другому. Вот у нас uh -huh. это произошло. Мы знаем, что у нас БМ первого поколения, это серебристый кейс, он очень красивый. У нас появился БМ третьего поколения, уже кожаный кейс. Это связано с тем, что произошло полное обновление на несколько поколений вперед. И благодаря uh -huh. этому у нас появилось название БМ первого поколения и БМ третьего поколения. А отряжается это именно в принципе действий. Вот давайте разберемся, почему? Потому что, возможно, где-то уже притерлась информация, многие уже работают, начиная с 2017 года, 2018 года, 2019 год, он тоже такой достаточно активный для работы с биоэнергомассажером. Но вот хочу напомнить всем нам, что такое принципы действия. Это то, что заложено в механизме, можно так сказать, да, основой и базой, и в приборе первого поколения, и в приборе третьего поколения являются традиционные знания об очищении меридианов. То есть это то, что пришло к нам из древнего мира. Это классика. Классику мы не можем с вами изменить. Она всегда была и будет востребована. Всем нам известны такие техники, как туйна, гуаша, баночный массаж, иглорефлексотерапия. И вот это является базой знания. То, что касается прибора первого поколения, какие научные достижения были в совокупности соединены. Это такая наука, как биоинформатика, энергетика, неврология и другие дисциплины. То есть получается, мы соединили классику плюс новые усовершенствованные науки дали нам возможность иметь вот этот прибор первого поколения. А что же произошло относительно прибора третьего поколения? Вот если внешне посмотреть, да, когда мы читаем по диагонали, в принципе ничего не поменялось. На самом деле поменялось, и вот оно и есть полное обновление. Да, еще раз повторяю, традиционные знания, относительно меридианов, плюс очищение, все эти классические техники остались. Но вот здесь появилось новое слово. Не только биоинформатика, а бионика. Возможно, кто-то обратил внимание. А что же такое бионика? Это направление в биологии и кибернетике изучает особенности строения и жизнедеятельности организмов с целью создания новых приборов, механизмов и усовершенствования тех, которые есть. Вот за счет yeah. этой науки мы с вами имеем на сегодняшний день вот этот новый прибор третьего поколения. Еще раз говорю за счет... Полного обновления мы имеем прибор третьего поколения. Ну а что мы еще имеем, это и реализация технологии ультразвукового воздействия. Но об этом мы чуть попозже поговорим. Я думаю, что я ответила на этот вопрос частично. Почему? Потому что также нужно обращать внимание и на, особенные, на основные функции. Основные функции, они не изменились. Они аналогичны для работы с прибором первого поколения, это вот серебристый кейс, и для прибора третьего поколения. Да, а да. Что такое основные да. функции? Это те потребности, которые мы будем удовлетворять относительно состояния своего организма. Возможно, того человека, который находится в нашем окружении. а Мы направлены на наших близких, родных, любимых людей, и какова же первая основная функция? Это, конечно же, активизация клеток и кровообращения. Мы стимулируем обмен веществ. Далее, это очищение крови. Мы сжигаем избыточные жировые отложения. Мы должны понимать, что жировые отложения – это не гиподерма, да, третья, Подкожный у нас слой, а у нас же жировые отложения могут находиться и на внутренних органах, за счет того, что токсины скапливаются. Ну и за счет этого мы с вами будем выводить токсины. Очищаем ну, энергетический важно, канал. Да. Конечно, это очень важный момент. Скоро новый Устраняем год, потому застой. что уже... Надо готовиться к празднику. Да, да, да, готовиться нужно. Устраняем застой крови. И смотрите, какой процесс включается. У нас происходит процесс самовосстановления организма. Это то, что заложено природой косметическое действие, это, конечно, у нас воздействие на кожный покров, так как у нас идет прямой контакт, а у нас кожа состоит из трех слоев, это эпидермис, дерма, гиподермы, и как раз идет улучшение как раз у нас состояния кожного покрова. Но мы не можем избежать, также у нас воздействие на работу нервной системы, укрепление мышц и костей, то есть у mm -hmm. нас и в первом БМе, и в в приборе третьего поколения основные функции, она, они остались те же самыми. Еще раз повторяю, это те потребности, которые каждый человек будет удовлетворять. И когда мы осознанно их понимаем, проговариваем, то нам легче можно будет дать качественную рекомендацию. Зачем вам это нужно? Что вам это даст? И как использовать в домашних условиях? очень, Но очень вот мой да, вам ответ такой будет на М -м. первый вопрос. Да, совершенно верно, в плане того, что все вокруг нас сейчас обновляется, и после того, как вышел вот биоэнергомассажер третьего поколения, это просто, знаете, такой эффект бум, просто вау был, потому что очень большое количество партнеров начали активно приобретать новый биоэнергомассажер. И здесь у многих, мне кажется, также такой вопрос вот возник, а в чем основное преимущество и в чем основная особенность вот именно биоэнергомассажера третьего поколения? Вы можете, пожалуйста, вот еще на этот вопрос также ответить. Преимущество следующее: прибор третьего поколения он стал защищенным. Это правильно, я считаю, что У -у -у. компания, она стала защищать свои права на У -у -у. то, чтобы данный продукт был, действительно принадлежал корпорации Фухо. И я считаю, что все те три патента, которые имеет прибор третьего поколения, они имеют место быть. Ну, во-первых, дизайн, да, что мы видим? Приятные тактильные ощущения, отличный визуальный ряд. Почему? Потому что это сразу привлекает внимание. Вот где-то, может быть, два месяца назад я в Грузии проводила обучение с био энергомассажером третьего поколения, мы акцент делали на работу с ультразвуковой насадкой проекции лица. И я прямо откровенно сказала, вот когда вы будете возвращаться домой, поверьте, на ваш кейс будут будете обращать быть. внимание. Ну, немножко, Кейс сразу же, но при этом у нас было несколько дней обучения, Утром сразу же один, одна из партнеров сказала, Юлия, вы сказали совершенную правду. Я зашла по своим делам, и пару человек мне задали вопрос, скажите, пожалуйста, а что у вас это такое? А о, это это выделить, да, да, это действительно. Это говорит о том, что вот этот визуальный ряд, он работает, он привлекает внимание. И те дизайнеры, которые разработали... Внешний вид, да, корпус, это говорит о том, что это благородно, это качество, и на это нужно обращать, обратить внимание. Поэтому вот этот mm -hmm. патент первый на дизайн, он очень важный. А второй патент, который имеет прибор, это у нас высокие технологии. Что значит высокие технологии? Это защита, это безопасность. Это безопасность прежде всего, потому что это одна из потребностей каждого человека, чтобы то, чем я обладаю, не навредил мне состоянию моего здоровья, как изнутри, Конечно. так и снаружи. Угу. Поэтому вот этот патент в технологиях номер два. И третий патент – это терапевтическое действие. Что значит терапевтическое действие? Мы решаем те или иные задачи состоянием нашего здоровья. Uh -huh. Я не люблю слово «проблемы». Я вот тоже. Задачи можно решить прям. всегда, а вот «проблема» <laughs> — это вопрос достаточно да, большой. Да. И, и тут ключевое слово — терапевтическое. Да? Uh -huh. Для того, чтобы решить задачи состояния здоровья на момент вот здесь и сейчас. А мы знаем, что... В 80 случаях, да, даже вот, может быть где-то девяносто 95, я бы так сказала, не преувеличивая, те люди, которые впервые пропускают через себя сеанс биоэнергорегуляции, они действительно получают результаты. Просто они, может быть, могут не понимать, что это уже результат, да, а так как те люди, которые владеют техникой биоэнергорегуляции, они могут направить, объяснив, что происходит, и люди за это благодарны. Вот это... Первое преимущество, которое имеет прибор третьего поколения, БМ третьего поколения. Но что же мы здесь еще увидели относительно удобства? Появилась возможность подключаться через Power да, вот через да, накопитель. Да. Случаи бывают абсолютно разные, ну все может быть. И чтобы не прерывать сеанс биоэнергорегуляции, мы можем быстро Незаметно для человека довести до конца ту технику, которой мы владеем. Вне зависимости от открытия этой спины, либо это коррекция фигуры, а может быть, это работа с ультразвуковой насадкой. Это одно из больших преимуществ, я бы так сказала. Ну, конечно Согласен, же. Да, в любом а, месте можно подключиться. Да, да, да, совершенно верно. Но вот тут такой нюанс: не нужно злоупотреблять вот этим накопителем по да. Почему? Потому что мы можем вывести из строя прибор. Есть определенные случаи, когда мы это делаем. Ну какой может быть еще случай? Ну какая-то ситуация? Вы едете в гости, прибор с вами. Я знаю, что вот до определенного момента некоторые наши партнеры брали на выезд, в отпуск, потому что мы уже понимаем, что такое качество нашей жизни, и менять его уже не хочется. Тут обратной дороги быть не может. Все вперед. Стоялось, да. Конечно, вперед, вперед и вперед. И... Возможно, бывают какие-то такие нестандартные ситуации, которые нам помогут быстро взаимодействовать с этим прибором, прибором третьего поколения. Это огромный плюс, я считаю, то, что произошло благодаря нашим специалистам. Конечно. Ну и, конечно же, это эргономичный дизайн разъемов. Вот об этом я хотела бы поговорить. Я даже приготовила со мной прибор рядышком. Я тот человек, который называет вещи своими именами. Почему? Потому что... Ну, терминология она должна быть правильной. Что значит угу. разъемы? да? Мы видим, что у нас появился а, так называемые клеммы. Что такое клеммы? Клеммы а – клеммы? это крема, зажим, а клеммы. гайка, угу. служащая для прикрепления электрического провода. И цель – это прочное соединение. Это здорово, что у нас произошли изменения. Работая с прибором, ну, например, первое поколение бывает случаи, когда особенно первый раз новичок, неловкое движение, раз какая-то вот, ну, может быть, миллиметр контакта отошел, биотоки не идут, не все еще ориентированы. Поэтому я считаю, что вот то, что произошло изменение у нас в электропроводах, появились клеммы, это я считаю, что... Правильно. А плюс правильно. еще какой, перчатки и у нас накладки, они фиксируются тоже уже достаточно легко за счет вот магнитов. Я также приготовила, ну вот, например, в данной ситуации я держу электропровод для работы с перчатками. Ну, вот перчатка, да, мы видим, что это все делается очень спокойно, нет никаких... движений. Я помню, как наши партнеры, они переживали за то, что вдруг что-то произойдет. Ничего, волноваться не нужно. Усовершенствовали, мы это получили. Но и поскольку уже раз я заговорила об инструментах проведения биоэнергорегуляции при помощи прибора третьего поколения, я обращаю внимание на... Изменения в инструментариях, вот перчатки, внешне они похожи, но мы видим, произошло изменение в креплениях, вот они у нас эти магнитики, да, а да. у нас же основной состав изменился, если мы говорим о перчатках первого поколения, но я также буду говорить, там... У нас в состав входило серебряное волокно 20%, которое обладает антибактериальным свойством, антисептическим свойством. То здесь в перчатках при работе с прибором третьего поколения мы имеем графен. А что такое графен? Графен это нить из углеродных волокон. Uh -huh. Она невероятно прочная, отличается высокой силой натяжения, равномерно распределяет тепло, когда мы проводим сеанс биоэнергорегуляции. И углеродные волокна используют в электротекстиле нового поколения. Вот Можно сказать, что это электротекстиль нового поколения. Еще немаловажный момент относительно углеродных волокон. Химическая инертность углеродных волокон позволяет им быть, малочувствительным к агрессивной среде. Ну, что мы Агрессивная среда, это, это, это а, возможно, это например, это, например, мыло жидкое, uh -huh. да, когда мы с вами обрабатываем перчатки, если мы видим, что большое количество токсинов на них uh -huh. а, зафиксировано после бионерки, чтобы uh -huh. Вот это, это же агрессивная среда, мы не да. всегда можем знать качество того средства, при помощи которого мы обрабатываем данный продукт. Но это вот да, как конечно, пример. Знать, а, и то, что касается эффекта у перчаток, это, конечно же, согревая тепло, я еще раз повторю, обеспечивает равномерное воздействие, обладает сильным проникающим эффектом. Mm -hmm. Ну и продолжительно бактери... бактериостатический эффект. Это немаловажный mm -hmm. момент. Ну и также безопасно абсолютно для того, кто пропускает через себя биоэнергорегуляцию и тот, кто выполняет биоэнергорегуляцию. То есть смысл какой? Они стали более прочнее, можно так сказать. И эффективность mm -hmm. по количеству проведенных сеансов биоэнергорегуляции. А все остальное то же самое. По факту получается, что биоэнергомассажер третьего поколения а, просто в каждом аспекте добавил именно в качестве, добавил именно в своем функционале. Да, конечно, конечно. Я бы хотела, поскольку прибор со мной рядом, а, хочу обратить внимание на накладки. А, мы помним, а накладки у нас там также были серого и оранжевого цвета, но у них формы были немножко другие и объемы были другие. А вот эти вот объемы, то есть увеличение, да, будем говорить, позволяет нам взаимодействовать на, бо на большее количество биологически активных точек. То есть у нас вот, вот это будет важно, больше, вода, это сказать, тоже это плюс. Важно. Конечно, угу. почему? Потому что вот мы в непростое время находимся, и очень многие. Ну, один на один находятся в домашних условиях, и, как говорят, помоги себе сам в первую да. очередь, и э, дает возможность большего спектра воздействия относительно своего организма. Ну, а то, что плюс-минус здесь все то же самое, ничего не изменилось, как и в приборе первого поколения. Угу. Я ответила. А, Юлия, слушайте, очень да, очень емкий у вас сейчас такой ответ получился именно что касательно преимуществ, особенностей. А, очень сейчас было да, интересно это все услышать. А, вот вначале вы сказали, что основной акцент при использовании вот третьего поколения вы делали на ультразвуковую насадку. То есть это а, то, то самое новшество, которое, а, мне кажется, очень многим не давало спокойно спать, когда биоэнергомассажер третьего поколения вот, вышел в продажу. А, могли бы вы нам вот рассказать, какими именно вот преимуществами обладает сама ультразвуковая насадка? То есть вот, что она из себя представляет? Но ну вот пока ты задавал вопрос, я уже ее в руки взяла, вот это дополнительное преимущество. Да, действительно, это одно из ноу-хау, я бы так сказала, относительно прибора третьего поколения. Это дает возможность расширить наши горизонты. Это связано с тем, что если человек по каким-то причинам не может пропустить через себя биотоки, то в помощь будет ультразвуковая насадка, то есть ультразвуковая волна, которая будет также работать пошагово с учетом тех техник, которыми мы владеем. Но обращаю ваше внимание, вот не просто так вот этот красивый Бархатный мешочек, сразу же, может быть, наперед, я забегу, дает возможность в сохранности держать данную, данную насадку. Объясню почему. Потому что материал, из которого изготовлена ультразвуковая насадка это mm -hmm. медицинский титановый сплав. Почему используют его? Он обладает биологической инертностью к живому организму. Mm -hmm. Mm -hmm. Это большой плюс. У него антикоррозийная стойкость, высокие механические качества, но и демократичная цена для того, чтобы изготавливать вот этот прибор. Поэтому сразу же обращаю ваше внимание, когда вы работаете, после обязательно очистили, уберите вот в этот замечательный волшебный бархатный мешочек для сохранности. Ну а то, что касается преимуществ, что еще можно сказать? Активизирует клетки, обладает мощным проникающим действием. Что значит мощное проникающее действие? То есть у нас не только эпидермис, дерма, гиподерма, но и на мышцы идет проработка, и на костную систему. Минимум противопоказаний – это следующее преимущество. Очищаются поры, способствуют усвоению питательных веществ, потому что мы работаем с косметическими средствами. У нас же есть такое понятие, как яншен питание, не только изнутри, но и снаружи. В данной ситуации это косметические средства, оказывает косметический эффект. Что значит косметический эффект? Вот я расшифрую это слово, с чем это можно сравнить. Это можно сравнить как с быстрым воздействием, а в параллели, вот когда мы отсутствовали в домашних, ну, с, из дома мы вышли, да, выехали на какой-то момент, и мы видим, что вот обои где-то там отклеились, принтус нужно подкрасить, да, и мы быстро-быстро mm. начинаем вот делать поправку. Вот косметический эффект, то есть это быстро на момент Здесь сейчас мы будем это как раз вот видеть и испытывать. Далее сужает поры, подтягивает кожный покров и делают пигментные пятна менее заметны и уменьшает морщины. Тоже хочу вот сделать комментарий, что значит уменьшает морщины. Глубина мимических морщин она становится меньше. И впоследствии могут уйти эти морщины и предотвращает появление новых мимических морщин. Вот это вот такими преимуществами обладает у нас ультразвуковая насадка. Это да, это большой очень плюс. И а, вот касательно, да, преимущества а, действительно очень большой спектр воздействия при малом количестве противопоказаний. Да, То есть, да, это это, важно мне кажется, будет. очень, да, многих удивило, очень приятно, что теперь можно использовать ультразвуковую насадку в различных Я Соглашусь, аспектрах. это действительно так. А, но вот интересно именно, какой Принцип именно воздействия ультразвуковой насадки происходит. Можете, пожалуйста, рассказать? Здесь не один принцип. Здесь три главных принципа действия ультразвуковой насадки. Вот угу, первый... Да. Принцип воспроизводимая ультразвуковая волна, она создает микромассажные вибрации. Что значит микро? Мы все понимаем, да? То есть это очень быстро, с определенной частотой происходит, воздействует на клетку, что позволяет повысить клеточную активность. А раз мы повысили клеточную активность, а там же ведь цепная реакция идет достаточно большая. Мы и иммунную систему начинаем регулировать. И идет процесс самовосстановления организма. Вот это очень важный момент. А следовательно, увеличивается раз клеточная проницаемость, мы восстанавливаем нормальный клеточный метаболизм. Это вот первый важный uh -huh. принцип. А uh -huh. Второй. Мягкое, глубокое тепловое воздействие. Посмотрите, здесь ключевое, два ключевых слова. Мягкое, но при этом глубокое. Тепловое воздействие обеспечивает беспрепятственную циркуляцию жидкостей в кровеносных лимфатических системах, позволяет восстановить тонус и упругость дермы. Следовательно, еще раз повторяю, не только поверхностно, но и второй слой дерма, где находятся коллагеновые и властиновые волокна, они как раз поддерживают эпидермис. И третий главный принцип, принцип, что частотный резонанс от воздействия ультразвуковой волны приводит к образованию пузырьков в жидкостях. В жидких средах организма, можно так вот сказать, это будет более точно, это вызывает микроколебания, повышает проницаемость клеточных мембран и стимулирует выводу токсинов и улучшается обмен веществ. Вот это вот три важных главных принципа. Слушай, На них значит, нужно обращать внимание, да. благодаря этим принципам мы также можем объяснить человеку, что же происходит. Чтобы да, чтобы он понимал, как именно, да, конечно, по, по каким конечно, принципам конечно. воздействует. Слушайте, а вот вы сейчас начали перечислять, мне стало интересно. А вообще ультразвуковая насадка, она, получается, обладает разным спектром функций. То есть функция у нее не одна, да? у нее, видимо, имеются какие-то ну, разные. Какие именно вот, основные функции вы можете выделить? Хороший вопрос, Байер. Да, Каковы же основные функции ультразвуковой насадки? Ну вот первая, наверное, важная такая функция, это частота волны ультразвуковой насадки 1, когда у нас идет быстрое воздействие, да, получается вот идет воздействие ультразвуковой насадки, это равно что 1 миллион массажных вибраций в секунду. Вот это, да, конечно. И этого количества нам достаточно для того, чтобы воспроизводимые волны стимулировали жизнедеятельность наших клеток. Mm -hmm. Они способствуют размягчению затвердевших затвердению в соединительных тканях, можно так сказать, расщеплению подкожных жиров. И быстрое повышение температуры в глубоких слоях кожи при помощи ультразвуковой волны приводит к тому, что у нас улучшается кровообращение и нормализуется обмен веществ, а следовательно, выход токсинов и вредных веществ. Но опять-таки повышается клеточная активность. У нас, смотрите, мы все вокруг да около ходим относительно повышения клеточной активности. Если у нее активность слабая, то. И, соответственно, у нас будут и результаты состояния нашего здоровья. Это и внешний вид, и внутреннее состояние. Какая еще функция? Это высокая проницаемость ультразвуковой волны. Она позволяет оказать глубокое воздействие на жировую ткань. И вот здесь у нас... Да, бинго! Это прям, да, это важная функция. Коррекция фигуры избавиться от лишнего веса и улучшение состояния кожного покрова. Еще раз повторю, следовательно, у нас идет воздействие на подкожную живую клетчатку, которая отвечает за формы нашего тела. Это ведь и проекция лица, и участок любого тела. А мы знаем, что с ультразвуковой насадкой можно работать на разных участках нашего кожного покрова да, и проекции тела, чтобы решать те или иные задачи. И в самом начале был момент, да, а скоро Новый год. Вот, да? это самая актуальная тема сейчас. У меня в раз, Вторая основная функция будет как раз нас подводить к этому. Да. А третье, на что, что можно отнести к основным функциям, высвобождается, высвобождаемая энергия ультразвуковой волны при воздействии на кожу лица, она оказывает эффект тоже микромассажа. Благодаря этому действию у нас происходит улучшение циркуляции крови, лимфы, повышается клеточная активность метаболизм, улучшается регенерация, изменение состояния кожного покрова относительно проекции лица. Также стимуляция нервных у нас окончаний. И мы становимся привлекательными. Кожа здоровая. А что значит здоровая? У нее правильная циркуляция. Она упругая она гладкая. Вот это вот mm -hmm. третий принцип у нас. То, что касается четвертого, то насадка, она обладает так называемой Смарт-функции питательных компонентов и экспорта продуктов, обмена веществ. Что значит смарт-функция? То есть это умная да, функция, которая дает возможность и дать да, активные, важные питательные компоненты, которые будут являться строительным материалом наших клеток, да, и экспортируем мы продукты, обмена веществ. То есть это параллельно у нас все происходит. Таким образом, мы очищаем поры, выводим токсины, осуществляем подкожную доставку питательных веществ. Ну, а, и как следствие идет подтяжка кожного покрова, глубина мимических морщин у нас с вами изменяется, осветляются пигментные пятна. В каких-то случаях они совсем уходят, то есть их где-то рассужается, ну и корректа овала лица и тела. Следующая, пятая функция – это повышение клеточной активности и увеличение уровня коллагена. Вот Это вот очень важный момент, благодаря чему кожа становится мягкой и гладкой. А еще раз повторяю, коллагеновые эластиновые волокна они у нас находятся в дырме. И последняя функция – основная это противовоспалительный эффект раз противовоспалительный эффект значит мы будем решать задачи связанные с изменением кожного покрова например это угревая сыпь акне далее как следствие у нас сужаются поры восстанавливается секреция сальных желез уменьшается жирный блеск и препятствует образованию окна, поскольку у нас идет нормализация работы сальных желез. Это вот такие вот основные шесть функций относительно ультразвуковой насадки. Слушайте, Юля, я немного сейчас в шоке просто от того, сколько нужно всего понимать при использовании ультразвуковой насадки, сколько нужно знать всего. И вот знаете, я сейчас просто думаю, сколько у нас сейчас партнеров и вот людей, которые только начинают использовать, например, ультразвуковую насадку, сколько нового они для себя открывают. Но вы как специалист, да, именно в данной области, можете ли сказать, на что необходимо обращать внимание, да, можно сказать, особенное внимание, вот именно при использовании ультразвуковой насадки? Вот именно на что акцент нужно делать? Ой, ну... Это, это важно, это ну, важно. Это, это один из вкусных вопросов, который ты мне сейчас задаешь. Все вопросы, они интересные. Да, конечно, относительно технического понимания должны быть да, определенные знания, технологии. Готовка, да, конечно. конечно, конечно, конечно, на что же нужно обратить внимание. При работе с ультразвуком. Как пример, я возьму лицо, да, поскольку вот меня видно. И ну, в основном видимо... насадкой, как бы да. И ну по да, лицу это работы. видимая часть. Мы знаем, что можно работать ведь не только по проекции лица. Еще раз повторяю, я говорила сегодня это любой участок тела. Первое, что нужно сделать. Перед использованием насадки предварительно очистить предполагаемую зону воздействия. Это очень важный момент. Чем мы будем очищать, это может быть. Влажная салфетка, либо средство для умывания. Да? Для того, чтобы обеспечить максимальную проницаемость звуковой волны, нам mm -hmm. нужно еще очистить и рабочую поверхность насадки. Вне зависимости, работали вы и ну, продолжительное ли время, работали, не работали. Каждый раз перед тем, как вы будете выполнять сеанс био ультразвуковой регуляции, давайте назовем ее так, насадку тоже предварительно, пожалуйста, очищайте. Не только кое и покров, mm -hmm. но и насадку. Вне зависимости от того, что вы поработали, очистили, убрали ее, и она у вас там спокойно лежит. Понятно. Вот это вот первый mm -hmm. шаг, на который нужно обращать внимание. Mm -hmm. Второе. При использовании ультразвуковой насадки в качестве проводящей жидкой среды нам необходимо использовать увлажняющий гель для лица и тела. Но о нем я чуть попозже расскажу, потому что это отдельная история относительно почему именно этот продукт у нас появился, именно его нужно использовать. Что он нам будет давать? Эффективное распространение поглощение звуковой волны. Вот это вот второй момент. Без этого ни в коем случае мы с вами не работаем. Но это, это вот такой важный момент. И третье, на что нужно обратить внимание, рекомендация длительность сеанса. Вот это сколько, связано сколько, с тем, что... Угу. Мы с вами в самом начале, помните, говорили о, говорили о функциях? Да. Да, что достаточно вот одного одной фиксации, это уже миллион колебаний. Да? Одна секунда и... Миллион колебаний. Поэтому 15-30 минут на проекцию лица, следовательно, 15-30 минут. Конечно, это максимум 30 минут. Все зависит от 30 состояния. это максимум. Uh -huh. Это максимум, максимум. Дело в том, что когда вы будете делать переход на работу с ультразвуковой насадкой, там даже время зафиксировано автоматически на 30 минут. Uh -huh. Там более нет. Если вы не успели, значит, извините, вы не успели. Вы не распределили правильно время. И mm -hmm. повторять, все зависит от состояния кожного покрова. Либо это будет 15 минут на проекцию всего лица, либо это будет 30 минут на проекцию всего лица. И начинать нам необходимо с левой части. Это связано с традиционными китайскими техниками массажа. Почему с левой стороны мы начинаем, мы включаем процесс регуляции. Вот этот очень важный момент, на него тоже обращайте внимание. И когда вы работаете, ну техника массажа лица, опять-таки на нее буду ссылаться, да, то вы, наверное, обращали внимание, те, кто проходили обучение, что наши уважаемые китайские специалисты, они прямо акцентировали внимание. Ну, Вот, например, первая линия, да, когда мы работаем а, с проекцией лица, а, мы фиксируем, а, делаем 5 круговых движений да, по линии до края уха, 3 секунды сняли. И не более того. Почему? Потому что иначе будет происходить перегруз. Еще раз повторяю, эта причина связана с тем что, просто му... тем, что просто может произойти перегруз вот той энергии, да, обмена благодаря ультразвуковой волны. Поэтому <coughs> на это, пожалуйста, обращайте внимание. Mm -hmm. Это вот важный момент. Далее. Степень теплового воздействия рабочей поверхности насадки, она не зависит от уменьшения или увеличения выходной мощности ультразвука. А мы должны выбирать по ощущениям. И мы прекрасно знаем, что когда мы делаем переход, и первое у нас появляется зеленый индикатор, это соответствует, что это одна единица интенсивности. Далее у нас появляется зеленый-оранжевый индикатор. Это, это которая оранжевый... шкала мигает. Да, да, конечно, это вот шкала, когда мы с вами подключаем для выбора ну, ощущений тепловых, будем так говорить. И третье, mm -hmm. это зеленое-оранжевое-красное, это у нас уже получается высокая степень, это три единицы. Поэтому еще раз повторяю, здесь степень теплового воздействия поверхности, никак не зависит от уменьшения или увеличения выходной мощности ультразвука. Mm -hmm. Это, еще mm -hmm. раз связано, повторю, это связано с тем, что у кого-то плотнее кожа, у кого-то тоньше кожи, и от состояния кожного покрова. А, то есть это связано с особенностью кожи? Конечно, это связано с особенностью. Кожи. То есть если я буду на красной постоянно сидеть, прям прорабатывать лицо, это еще не значит, что оно лучше, да, у меня проработается и так далее. А, нет, нет, нет. Это связано именно... Вот можно отталкиваться от внутренних ощущений и выбрать ту зону комфорта, которая понятно. приятна вам. А, кому-то достаточно первой, а, а, ну вот низкой, да, будем так говорить, mm -hmm. кому-то средней, кому-то, ну вот, высокой интенсивности. И от состояния кожного покрова, еще раз повторяю, то есть от внешнего состояния. Чтобы я еще порекомендовала обратить внимание при использовании ультразвуковой насадки, воздействовать на сухую поверхность кожи нельзя. Это может привести к пересушиванию или повреждению кожного покрова. Поэтому у вас всегда рядом должна быть разведенная восстанавливающая сыворотка фухол с минералами. Вот вы нанесли увлажняющий гель перед, да, и с определенной чистотой это прямо чувствуется, когда особенно обезвоженная кожа, когда испытывает дефицит влаги и когда начинает по массажным линиям работать, вот как будто в натяжении идет ли некомфортно человеку. Вот это признак того, что нужно сделать быстренько распределить увлажняющую сыворотку фухолу с минералами, чтобы вот этого трения не было и не происходило пересушивание. Далее, еще на что нужно обратить внимание при работе с ультразвуковой насадкой, зона воздействия не должна находиться близко к глазному яблоку и не должна проходить через глазное яблоко, вот это запрещено. Поэтому, когда мы работаем с ультразвуковой насадкой, пожалуйста, на это обращайте внимание. Когда, например, делаете переходы. Но вот проработали с проекцией носа, да, там прямо есть расслабляющие движение, да, сначала 10 круговых движений, далее через крылья носа и деликатно выходим на проекцию меридиана, там уже пангуан, да, и идет проработка. Вот на это, пожалуйста, обращайте внимание. Хорошо. То хорошо. же самое касается, Спасибо. когда вот мы проработали линию, но я не по порядку говорю, а просто как в качестве примера, и нам нужно перейти на следующую массажную да, да, да, то вы фиксируете деликатно, там же тоже у нас будут круговые движения, пять круговых движений, и вы выводите до точки Таян. Поэтому очень аккуратно, деликатно, относительно глазного яблока фиксируйте Насадку с ультразвуковой волной. Угу. Еще на что нужно обратить внимание, когда вы работаете, не подвергать прибор механическому воздействию. То есть очищаем насадку одноразовой влажной салфеткой и еще раз говорю, надеваем защитный вот этот вот мешочек бархатный, который не зря когда дается. Вы... Да, да, да. да. Но забывается, возможно, что-то сделали, на что-то отвлеклись, положили, бросили вот такой вот нечаянное какие-то движения, а оно уже механическое воздействие, которое может привести к изменениям, будем так говорить, утрозвуковой насадки. Еще на что нужно обращать внимание, поскольку мы уже затронули тему технического, да, технической проработки лица, вектор выполнения движения при использовании насадки снизу вверх. За исключением у нас области носа идет. Почему? Потому что, во-первых, сила притяжения Земли на нас действует ежедневно. И когда мы делаем снизу вверх, это лифтинг-эффект дополнительный мы будем производить. Угу. Ну и отражение в зеркале будет совсем другое. Uh -huh. Еще на что нужно обратить внимание, когда вы прорабатываете проекцию лица, это нос, то не должно быть никаких сильных нажатий в проекции носа, там даже есть у нас этот шаг, он называется расслабление, поэтому легкие движения. Ни снизу, ни в коем случае там не То есть прям быть продавливать быть. не надо, да? Вот. Не, не, нет, нет, Наразили. нет, ни в коем случае. А, деликатно, то есть, ну, постараюсь его показать, да, то есть, круговые движения, легкое mm -hmm. движение крылья носа, да, и мы вывели перешли на проекцию уже другой зоны для проработки с ультразвуковой насадкой. Пожалуйста, вот на это тоже обращайте внимание. Ни в коем случае никаких нажатий здесь не должно быть. Но раз мы эту тему затронули, то, что касается проекции точек Дитсан, это уголок рта, и mm -hmm. точки Таян это височная зона, здесь также должны быть деликатные воздействия, никаких сильных, массирующих, потому что это проекция рта у нас, да? область точки Дитсан, уголок рта. Поэтому обращайте внимание, чтобы у вас не вставало ребром, а плоско вот всей поверхностью, да, проработали, и мы с вами выводим. Но а самое главное, когда вы здесь прорабатываете, у нас же еще и носогубная складка, которую мы да. будем прорабатывать когда вы вводите на проекцию точки Таян, а это что, чтобы не переместиться опять на глазное дно. И если вы обращали внимание, что когда наши специалисты проговаривали, мы как бы сбрасывающим движением выводим с этой точки, то есть не внутрь, Отлично, а снаружи. Да. Вот на это, пожалуйста, обращайте внимание. Хорошо, мы, конечно, обратите же, внимание. Да, mm -hmm. Если у людей тонкий роговой слой, наличие купероза, нужно деликатно прорабатывать ну, состояние данной кожи. То есть сеанс должен быть непродолжительный и обильное увлажнение. Поэтому у нас под рукой всегда должна быть восстанавливающая сыворотка Фухоу с минералами в разведенном виде, когда вы работаете с ультразвуковой насадкой, особенно по лицу. Это Понятно. вот такие вот рекомендации, на которые нужно обращать внимание. Очень важные и точечные вот рекомендации мы сейчас проговорили. И вот знаете, вы сейчас начали активно рассказывать про зону лица. Да? Ну, так как, ну. еще раз скажем, скоро Новый год, нужно выглядеть прям на все 200%. Да? А, мне вот сейчас интересно стало, а вот какие основные вот такие задачи, да, которые, возможно, есть на лице, можно вот разрешить при помощи использования ультразвуковой насадки. То есть, чем она может, например, мне помочь? Ну, что такое задачи, да? Задачи, это значит, нарушения какие-то произошли в состоянии нашего кожного покрова. Ну, вот поскольку я уже затронула тему купероза, да, купероз кожи лица, мы можем решить задачу состояния, ну, вот такого, ну, состояния данного, ну, состояния кожи. Та есть купероз. А морщины на лбу – это морщины между бровями, в уголках глаз, носогубная складка, потери эластичности, а пигментные пятна. Они бывают разные. Вот, например, веснушки – это тоже пигментные пятна, которые передаются по наследству. Это вот такой вот момент. А далее – это угри, мешки под глазами, темные круги под глазами. Когда мы прорабатываем, то мы будем решать эти основные задачи. А вот скажите, какого косметического, косметического эффекта, да, скажем так, можно достичь при помощи вот такого ультразвукового воздействия? Но то, что касается косметический эффект, это у нас с вами будет тень объема скул, скуловых мышц. Угу. Боир, меня слышно? Мне кажется, у нас связь немножко привык. Да, я вас слышу, я вас слышу хорошо. А, хорошо, все. Детокс кожи лица, очищение кожи лица, ну и, конечно же, лифтинг-эффект. Это вот такие косметические мы будем видеть эффекты ультразвукового воздействия. Угу. Понятно. А скажите, пожалуйста, вот при использовании вот этой ультразвуковой насадки, я очень часто слышал, что многие партнеры говорили, вот на коже имеется тонкий такой роговой слой. Вот как именно можно работать вот, именно с ультразвуковой насадкой в данном случае? Uh -huh. uh, я поняла uh, вопрос. Uh, сначала обильно нужно нанести гель. слоем uh, uh -huh. толщину с монетой, оставить впитываться где-то 5-10 uh, минут. 5-10 минут. 5-10 минут и работать с насадкой 10-20 минут, после чего нанести обязательно маску с дендробием. Еще раз напоминаю, да, вот он этот увлажняющий гель, который а, слоем толщину с монету нужно нанести. Угу. Угу. Угу. Понятно, спасибо. А вот скажите... И дальше технически как мы можем... работаем. Угу. Да, да, да, я вас слышу. И дальше просто по технике массажа лица с ультразвуковой насадкой работает. А, все понятно. А вот а, также еще задавали вопрос, когда имеется купероз, вот каким образом можно воздействовать ультразвуковой насадкой в этом случае? А здесь будет аналогично. Нам нужно сначала обильно нанести кель. Но не забывайте очищение, я уже просто не говорю про этот этап. Ну, И... это по стандарту, да, это обязательно. автоматически, да. да. Обидно да. нанесли гель свою толщину с монету, оставили впитываться также на 5-10 минут. Работаем с насадкой 10-20 минут, можно так сказать. А вот где есть места с выраженным куперозом, здесь максимально деликатно мы работаем с ультразвуковой насадкой, избегая дополнительных усилий. То есть там никаких ни натяжений ничего не должно быть. И точно так же обязательно нужно... Увлажняющее действие при помощи маски с дендробиум. для mm -hmm. это даст бережный уход. Понятно. А вот а, также еще часто встречается проблема, вот, как у меня наверняка, когда очень такая мягкая чувствительная кожа. Вот ультразвуковая насадка, как она в этом случае воздействует, как быть в такой ситуации? Ну, первое, что нужно сделать, проверить на чувствительность, то есть реакцию, как проверить. Реакцию на чувствительность. Ну, конечно, нанести небольшое количество геля массажного, ну, например, за ухом, да, это можно сделать. Это может быть на сгибе локтевого сустава. Ну, в паховой зоне мы, понятно, не будем делать, да. Но это я назвала три места чувствительных, где можно быстро понять, подходит или не подходит. Но в данной ситуации можно это сделать за ухом, да, и посмотреть спустя некоторое время. Если есть покраснение изу, то это понятно, что не подходит. А если нет, то никаких раздражений, нанести гель на лицо, то время воздействия здесь будет всего 5-10 минут. Это будет короткий сеанс, здесь угу. не 15-30 а минут, и обязательно после сеанса нанести маску с дендробиумом. Слушайте, Юля, мы сегодня очень много говорим про гель. А можете сказать, почему важно использовать именно вот увлажняющий гель Фахов для лица и тела? Почему Еще раз повторяю, что ультразвуковые волны, они не могут проводиться через воздух. и Поэтому нам нужен качественный проводник. И То вот есть это проводник? проводник. Угу. Конечно, он проводник, он гелевый проводник. Он восстанавливает баланс глубоких слоев, удерживает влагу, питает и устраняет кожные нарушения. А что же входит в состав? Состав нам известен, поскольку он пересекается у нас с маской с дендробиумом. Первое, что входит в состав, это ферментированная тремула. Что такое тремула? Это серебряный древесный гриб. А почему он входит в состав? Он содержит натуральные коллоиды. А что такое коллоиды? Коллоиды это загустители, которые мощно воздействуют на коллаген. Они влияют на него. Они способны модифицировать жидкие косметические составы в сторону повышения их вязкости. И также у нас коллоиды содержатся в дендробиуме. И дендробиум входит в состав данного продукта. Но что еще нужно сказать относительно тремла? Она богата белками. А что такое белок? Это качественный строительный материал клеток ну, в данной ситуации кожного покрова. Я уже сказала, что в состав входит дендробиум. дендробиум он богат полисахаридами, которые повышают клеточную активность. То, что там тоже большое количество коллоидов, я уже сказала. И идет моментальное питание и увлажнение. Нам каждому этого не хватает. Также в состав входит овсяный бета-глюкан. Что это такое? Это... Высокогорный овес, из которого экстрагируют у нас компоненты все природного происхождения. Вот так вот веще... просто, да? Да, да? Вещество способно эффективно проникать в кожные покровы. И опять-таки стимулирует производство коллагена, который нам с вами необходим. Ну и благодаря этому мы повышаем упругость кожного покрова. Фолиевая кислота. Что это такое? Это витамин В9 который находится у нас и в продуктах питания. А какой он оказывает действие? Он отвечает за вывод токсинов, отвечает за деление клеток, защищает кожу от ультрафиолета, участвует в кроветворении и прекрасный антисептик. И гидролизованный коллаген. Что это такое? По составу является ничем иным как смесью белковых ферментов и аминокислот. Он кожу делает упругой как раз воздействует на те мелкие морщины, которые мы стремимся устранить. Это вот такой вот состав. Но и немаловажный момент это ги – это гиалуронат натрия. Вот такое вот слово, которое может быть… Не немножко. все могут произнести. Да да, да, да, да. Это полисахарид. Является структурным компонентом гиалуроновой кислоты. А гиалуроновая кислота у нас находится в цитоплазме. Ее свойство она является увлажнителем. То есть все это у нас в природе, в нашем организме присутствует. А ее цель какая? Формирует воздухопроницаемый защитный слой, удерживает влагу и питательные вещества внутри кожи. Поэтому в косметических целях часто применяют. Вот почему нам необходимо использовать как индивидуальный продукт и в сочетании с ультразвуковой насадкой. Слушайте, Юля, а вот ну, вы как специалист в области косметологии очень большой и сильный, я просто не могу не удержаться, тоже хочу спросить. А вот возможно ли использовать какие-то другие косметические средства в работе с ультразвуковой насадкой? Вот что-нибудь другое? Можно, можно использовать. Многие, возможно, уже ощутили действие этого продукта. Это массажное масло с экстрактом трав. Массажное масло. Эфирное масло, да. Что оно делает? Вот оно у меня тоже в руках, все помощники. хербер ойл, его название вот mm -hmm. данного продукта. Здесь экстракты трав. Основное действие этого продукта – это согревающее, расслабляющее. Также открывает меридианы. Далее обладает антибактериальным эффектом, не раздражает кожу. И подходит для чувствительной кожи. Дело в том, что он же тоже самостоятельный продукт, а вот эти вот травы, которые входят в состав, их основное действие – это увлажнять наш кожный покров, и они являются антиоксидантом. Преимущество этого продукта мы не только используем при воздействии с ультразвуковой насадкой, мы можем его использовать и в применении классического массажа, я бы так сказала, Например, если человек не может пропустить через себя биотоки, uh -huh. он не может пропустить ультразвуковую волну, пожалуйста, возьмите масло, владейте техникой открытия спины. И еще хочу вот обратить ваше внимание, это важно, когда вы прорабатываете вне зависимости лицо, либо это тело, у нас всегда начинается с техники открытия спины даже когда мы наносим косметические средства мы наносим их на проекцию меридиана думай объясню почему потому что спина это янская у нас часть а янская отвечает за общее состояние нашего организма а мы знаем что в традиционной китайской медицине дует мнение когда потерян баланс ин и ян, организме оставляет желать быть лучше, сделать ян энергию, и дальше запускаем все остальные механизмы. Это высвобождение токсинов из организма, восстановление. Но это вкратце. Mm -hmm. И, и еще какая смысловая нагрузка у этого продукта. Его можно использовать вместо энергетического бальзама. Вот когда вы провели технику открытия спины, вы нанесли, образуется защитная пленка, и уже не нужно наносить пленку, когда мы это делаем после энергетического бальзама. Понятно. Вот это вот такая Понятно. вот смысловая нагрузка. Но очень быстро пробегусь по... Основному составу, может быть, для кого-то это будет открытие, в состав входит желтый имбирь, вот он как раз действует на согревающее действие. Почему я сейчас затронула эту тему? Вы видите, что составы продуктов они как-то между собой пересекаются. Это говорит о том, что идет пролонгированное действие. А что такое пролонгированное действие? мы увеличиваем и усиливаем те результаты, на которые мы идем. А мы идем на качественный результат. Ну вот, например, куркума у нас есть и в энергетическом бальзаме, да. И куркума угу. здесь же находится. Дело в том, что куркума, она содержит эфирные масла и Богата витаминами группы В, В1, В2, В5, витамин С, витамин К, ну и выводит из организма токсины и вредные вещества. Масло облепихи входит в состав. Это вообще ценное масло для нашей кожи. Как раз вот работает с пигментными пятнами. Косиевое масло, это антибактериальное и антисептическое. Вот как раз оно способствует реакции. И вот у нас есть техника по голове, да, с ультразвуковой насадкой, и прямо там идет речь, сначала нанесли масло. Дело все в том, что растения здесь способствуют даже устранению кожных заболеваний головы, даже перхоть, зуд, экземы какие-то и так далее. Но это очень-очень быстро, да, для понимания. Но основная функция – это увлажнение кожного покрова относительно состояния, я уже сказала, от меридианов и так далее я повторять не буду такой вот продукт mm -hmm. который входит в состав то коферол это витамин е вот у него. просто витамин нет, е да а, но это научное название вот он как раз и обладает антиоксидантным свойством то есть смотрите mm -hmm. какая многофункциональность у наших с вами прям вообще целый росток Слушайте, да. Юля я вот сейчас вас просто заслушался и даже не заметил как у нас Пролетело больше часа времени уже. Да. У меня такое ощущение, как будто мы с вами разговаривали ну, максимум минут 25. Очень-очень очень насыщенное, очень а, интересное интервью у нас сегодня получилось. И а, я хочу сейчас попросить всех наших а, партнеров и гостей, которые вместе с нами сегодня в прямой трансляции находились, давайте просто... Поблагодарим нашего специалиста Шокурову Юлию за просто прекраснейшее интервью. Очень много деталей, да, таких очень важных. Вот сегодня она нам дала большую пищу для ума. Скоро, как мы сказали, уже Новый год. Вот эти знания особенно важны. Они скоро к нам обязательно все придут и пригодятся. И я еще раз напоминаю, дорогие друзья, что сегодня вместе с нами в эфире была. Шокурова Юлия, это э, специалист мирового класса, это советник корпорации ФОХО по системе Ян -Йен. и э, сегодня, друзья, она с нами просто поделилась шикарной информацией. Да, Юлия, я видела, вы что-то еще хотели дополнить. Да, Баир, я хотела бы закончить наш эфир важным моментом. Дело в том, что на что еще нужно обращать внимание, когда мы работаем с ультразвуковой насадкой не более одного-два раза в неделю. Вот, пожалуйста. пожалуйста. Во, вот это как важно, да? Учитывайте угу. момент. Да, да, да, да, это важный момент, потому что одна процедура, это равно 10 сеансам посещения как раз вот косметического салона. Я была рада помочь. Рада была видеть и слышать какую-то коррекцию. Может, кто-то что-то новое для себя взял. Большое спасибо за те возможности, которые есть в знаниях. И хочу в конце обратить внимание, что возможности есть.